Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня у нас на разборе четвертый вариант из сборника Ященко Фипишного 23 -го года на 36 вариантов УГшного. Меня зовут Виктор, с вами канал Мистер Матлес. Давайте посмотрим задание. У нас по условию две подруги, зонтики. Все в принципе как в третьем варианте. За небольшими исключениями. Первый момент. У нас зонтик состоит из 12 отдельных клиньев. Второй момент. Расстояние между концами соседних спиц, буковка А, 28 сантиметров, то есть вот здесь 28 сантиметров. Дальше, высота купола H 27 сантиметров, то есть вот здесь 27 сантиметров. И D у нас 108 сантиметров, то есть здесь 108 сантиметров. Это, в принципе, основные условия, которые необходимы для решения первых пяти заданий. Давайте, собственно, их начнем решать. Длина зонта 27 сантиметров складывается из длины ручки и третьей длины спицы. Так, длина ручки 6,8. Надо найти длину спицы. Если мы за x возьмем длину спицы, то мы можем написать, что 1 третья x, то есть треть длины спицы, плюс длина ручки 6,8 в совокупности у нас с вами дают длину зонтика, то есть 27 Получается, что треть x будет 27 минус 6,8, это 20,2. И остается умножить обе части на 3. Для того, чтобы найти x, мы получаем 60,6 сантиметра. Вроде ничего там округлять не надо. Дальше у нас Оля рассуждала, что раз зонт сшит из треугольников, то просуммировав, площади треугольников мы можем найти площадь зонтика. При этом измерили высоту треугольника 59 сантиметров. Надо найти площадь зонтика. Первый момент: площадь треугольника находится как половина произведения стороны на проведенную к ней высоту. То есть пишем 1 2 а, то есть 28 на высоту, то есть на 59. И таких у нас клиньев, то есть треугольников, 12 штук. То есть на 12 умножаем и вот нам площадь зонтика выдает. Что можно сделать? Сократить. А дальше, к сожалению, уже особо-то ничего не сделаешь. То есть придется считать столбиком. Получите вы 9 целых, не 9 целых, а 9912 квадратных сантиметров. Но необходимо округлить до десятков. В десятках у нас вот здесь единичка. В предыдущем, то есть в единицах двойка. А так как число меньше пяти, то мы округляем, соответственно, до меньшего. То есть будет 9910 квадратных сантиметров. Далее. Таня предложила, что купол имеет сферический сегмент, форму, соответственно, надо вычислить R, если OC равно R. Что у вас получается? Вот если нарисовать часть, то получается вот такая штучка. Здесь R, здесь тоже R, высота у нас 27, а вот этот катит это половина от 108, то есть 54. То есть мы получили прямоугольный треугольник у которого один катит r минус 27, второй катит 54 гипотенуза r. То есть мы можем спокойно расписать теорему Пифагора: 54 в квадрате плюс r минус 27 в квадрате и будет это r квадрат. Раскроем скобки, то есть 54 в квадрате плюс r в квадрате минус 54 r плюс 27 в квадрате равно r квадрат. Понятно, что r квадрат отлетело. В таком случае 54r равно 54 в квадрате плюс 27 в квадрате. Если обе части поделить на 54, то есть мы получим 54 в квадрате на 54 плюс 27 в квадрате. То есть 27 на 27 делить на 54. Понятно, здесь сократилось, здесь сократилось. И получается у нас 54 плюс половина от 27. То есть... Ой... Плюс 13, соответственно, с половиной. Это нам дает 67,5. Хорошо. Дальше Таня решила добить вопрос и посчитать площадь сферического сегмента. Вычисляется эта площадь как 2πRH. То есть 2π это 3,14. R мы с вами нашли 67,5. H у нас дано по условию, по-моему, там 27. Ну, в принципе, к сожалению, тут остается тоже только считать. Максимум 67,5 на 2 можно заранее умножить. Но в любом случае вам придется посчитать все это хозяйство. Если посчитать, будет 11 соответственно, квадратных сантиметров. При этом округлить надо до целого. Смотрим. В, получается, десятых у нас стройка число меньше 5, поэтому округляем соответственно до меньшего 11445 квадратных сантиметров. Хорошо, дальше рулон ткани имеет длину 20 на 90 сантиметров, то есть 20 метров на 90, использовался на 15 зонтов, площадь одного треугольника для зонта составляла 850 квадратных сантиметров, надо узнать сколько в обрезке ушло ткани. Что мы с вами сделаем? Для начала мы посчитаем площадь на наши треугольники, то есть это 850 сантиметров, на 12 треугольников и на 15 зантов. Но это мы в квадратных сантиметрах получаем. Соответственно, чтобы перевести в квадратные метры, метр у нас 100 на 100 сантиметров, то квадратный, точнее так, метр у нас 100 сантиметров, а квадратный метр 100 на 100. Поэтому мы должны поделить на 100 и на 100. И в данном случае получается 15,3 квадратных метра. Дальше найдем, сколько в обрезке ушло. Наш рулон 20 на 0,9, обрезков у нас 15,3. То есть 18 минус 15,3 это 2,7 квадратных метра ушло в обрезке. Ну а дальше стандартную пропорцию делаем. То есть у нас 18 метров это наш рулончик принимается за 100%. А 2,7 квадратных метра это x процентов. И чтобы найти x, мы 2,7 умножаем на 100 и делим соответственно на 18. В данном случае получается 15%. То есть обрезков у нас с вами есть. Дальше. Найдите значение выражения. Что у нас выходит? У нас выходит 21 на 7 на 7 минус 10 седьмых. Ну 7 21 сокращается. Получается 3 минус 10 делить на 7. Это минус 7 делить на 7. То есть минус единица. Сложности возникнуть не должно. Дальше. На координатной прямой отмечены числа. Надо неверное утверждение найти. Самый простой вариант... Взять какие-нибудь числа, не совсем, конечно, корректные с точки зрения математики, но бог бы с ним. Главное соблюдить, что по модулю x должен быть больше, чем y, x отрицательным, y положительным. Ну, дальше подставляем. Минус 4 на 1 меньше 0. То есть, минус 4 меньше 0, меньше, правильно. А x в квадрате y, то есть, минус 4 в квадрате это 16, 16 на 1 больше 0. Верно x плюс y меньше 0, минус 4 плюс 1 минус 3, минус 3 меньше 0, верно. Ну и x минус y, то есть минус 4 минус 1 минус 5. Минус 5 больше 0? Нет. Как раз это вот неверное утверждение под номером 4. Дальше. Найдите значение выражения. Что помним? Когда степень в степени, показатели степени перемножаются. Когда идет произведение степеней с одинаковыми основаниями, показатели степени складываются. Когда идет частная степень с одинаковыми основаниями, показатели степени вычитаются. Ну и все. И тогда у нас с вами получается b в степени 4 на 3, потому что степень в степени, плюс 8, потому что они умножались, и минус 21, потому что они делились. То есть 12 до 8 это 20, 20 минус 21 это минус 1. И мы получаем b в минус 1. Отрицательная степень число переворачивает и делает положительный степенью, становится точнее. То есть получаем 1,5, это 0,5. 2. Дальше найдите корень уравнения. Ну что мы будем делать? Просто раскроем скобки сначала. Потом соберем х слева без х вправо. Главное, когда переносите, не забывайте менять знак числа. То есть минус 8х плюс х плюс 3х равно 6 минус 4. Будет минус 4х равно 2. Ну и, соответственно, поделим на коэффициент при х. 2 на минус 4 это у нас, соответственно. Минус 0,5. Дальше. Оксаня, Даня, Ваня, Артем и Рустам бросили жребий. Кому начинать игру? Найдите с того, что будет девочка. Ну, необходимое количество девочек. То есть, это у нас Оксана. Что, у нас Оксана одна, что ли? Да, Оксана одна. Поделить на общее количество детей, там, ребят. То есть, 0,2. Дальше. Надо установить соответствие. Что мы знаем? Вот... Точка пересечения, точнее ордината точки пересечения с осью y есть коэффициент c. То есть здесь надо оси x больше, на оси x больше, под оси x меньше. Если ветви вверх, то А больше 0, ветви вниз а меньше 0, ветви вверх а больше 0. Ну и все у нас получается больше меньше это соответственно а. Дальше больше а меньше, больше, это в, Ну и соответственно, получается 3,2. Вот все решение для 11. Дальше есть формула перевода Фаренгейта в Цельсию. Надо узнать, скольким градусом по Цельсию 5 градусов по Фаренгейту соответствует. Ну что мы делаем? Мы просто подставляем. 5 девятых, соответственно, 5 минус 32. 5 минус 32 это минус 27. Сократим, будет минус 3. А 5 на минус 3 это, соответственно, минус 15. Все очень легко. Дальше. При каких значениях А выражение принимает только отрицательные значения. Ну так и запишем, что 3а плюс 8 должно быть меньше 0. Следовательно, 3а должно быть меньше минуса 8. Следовательно, а должно быть меньше, чем минус 8 третьих. Все достаточно просто. Это четвертый вариант ответа. В 14 у нас квадратные столики. За один можно 4 человека посадить. Если передвинуть, то еще 2 прибавится. Если еще придвинуть, то еще получается 2 прибавить. И так далее. То есть надо узнать, сколько получится, если 22 квадратных столика сдвинуть, сколько людей посадили. Что мы видим? Каждый раз прибавляется 2 человека к новому столику. Соответственно, за одним столиком, то есть а первое, у нас может сидеть 4 человека. Прибавляется у нас каждый раз по 2 человека. А необходимо, надо найти А22. То есть мы получили афтическую прогрессию. А, у нее есть формула вычисления n-го члена. То есть берется первый, прибавляется D, то есть разность физической прогрессии, умноженная на n-1. Как раз разность у нас вот эта двойка, то, есть то число, которое прибавляется. Соответственно, А22 будет равно 4 плюс 2, 22 минус 1. Это порядковый номер как раз n -ка. Получаем 21... 42, ну а 4, соответственно, плюс 42 у нас дает 46. То есть 46 человек уже можно будет посадить. Дальше. Один из острых углов прямоугольного треугольника 23, найдите другой угол. Можно сразу написать 67 и расходиться. Потому что сумма острых углов в прямоугольном треугольнике 90 градусов. То есть из 90 23 вычли, получили ответ. То есть сложности никакой. Дальше, найдите высоту трапеции, если радиус окружности вписан в трапецию, соответственно 18. Но опять же, если мы радиус проведем в точку касания, он будет перпендикулярен. То есть вот здесь 18. Сюда тоже пульнем 18. То есть мы получили диаметр 36, а по совокупности это высота нашей трапеции. Дальше. Площадь параллограмма 48, две стороны 8 и 16, найдите его высоту в меньшую высоту. Ну понятно, что к большей стороне проходит меньшая высота. То есть площадь вычисляется как сторона на проведенную к ней высоту. Поэтому мы пишем 48 равно h, это наша меньшая высота, соответственно на 16, потому что большая сторона 16. То есть 48 на 16 это будет высота, то есть 3. Хорошо, дальше, на клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 завражена трапец, найдите площадь, 1, 2, 3, 4, 5, одно основание 5 клеток, второе основание 2 клетки, высота 3 клетки. Площадь находится как полусумма оснований на высоту, то есть получается у нас 35 на 3 это 10,5 клеток. Клеточка у нас размерностью 1 на 1, то есть у нее площадь тоже будет 1 на 1 единица, поэтому мы ничего умножать уже не будем. То есть было бы 2 на 2, получили бы 4, и 10,5 надо было умножать на 4. Дальше. Верное утверждение. Вписанный угол, опирающийся на диаметр прямой, верно. Три угла одного треугольника равны трем углам другого, то... Треугольники равны неверно, треугольники будут подобны. Отношение площадей подобных треугольников равно коэффициенту подобия неверно. Оно равно квадрату коэффициента подобия, то есть первый вариант только правильный. Дальше. Сократите дробь. Что мы с вами можем делать? Во-первых, 48 в степени n разложим. 48 это у нас 16 на 3. Степень n не забываем. 16 это 4 в квадрате. И что у нас получается? По свойству степеней показатели перемножаются. Все. То есть выходит у нас 4 в степени 2n на 3 в степени n, делить на 4 в степени 2n минус 1 на 3 в степени n-3. Опять же, по свойству степеней вычитаться будут у одинаковых, у которых основания одинаковые, n минус 3. Раскопки не забывайте, иначе потом забудете поменять знак при раскрытии. То есть будет минус 2n плюс 1 на 3n минус n плюс 3. В результате остается 4 в степени 1 на 3 в степени 3. То есть это будет 4 умножить на 27, что дает 108. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас там дальше по решению. По решению дальше вот. Свежие фрукты содержат 72% воды, высушенные 26. Сколько сухих фруктов из 222 килограммов свежих? Так. Так. Что получается, если мы возьмем 222 килограмма свежих фруктов? Это 100%. В них содержится 72% воды. Соответственно, клетчатки в них 100 минус 72, 28%. То есть, х килограмм клетчатки это 28%. Чтобы найти х, мы 222 умножаем на 28 и делим на 100. Теперь, вот это количество клетчатки у нас в высушенных фруктах 26% воды, то есть 74% клетчатки. Поэтому мы пишем, что 222 на 28 делить на 100 кг, это 74%, а Y кг, то есть масса самих сушеных фруктов, 100 кг. Килограмм. 100 кг, 100%, то есть будет 222 на 28 делить на 100, Умножить на 100 и делить на 72. Естественно, это с этим сократилось. 28 и 72 там тоже, по-моему, начнет сокращаться. 3 там, да, будет? Да, все верно. Здесь остается 3, а 3 на 28 это 84. То есть 84 килограмма у вас сушеных фруктов получится. Дальше. Постройте график функции. То есть у нас линейные функции, поэтому сразу смело можно рисовать нашу систему координат. Вот давайте, вот она у нас будет так выглядеть. x, y. Потому что для того, чтобы нарисовать график прямой, достаточно двух точек. Ну вот у нас до двоечки идет график 3х-3. Возьмем, например, x равное нулю. Подставим, получается минус 3. То есть, вот наша первая точка. Возьмем ту же самую двойку. Соответственно, будет у нас 2 на 3, 6, 6 минус 3, это будет 3. То есть здесь пустая точка 3. Почему пустая? Потому что двойка, х меньше 2 строго, то есть двойка не входит. Дальше, минус 3х плюс 8,5. Опять же, возьмем двойку, подставляем, получается 2,5. Оп, вот смотрите, разрыв у нас есть. То есть 2,5 будет вот здесь. И здесь точка закрашена, потому что неравенство не строгое. Возьмем тройку, получаем, соответственно, минус 0,5. Так, в тройке минус 0,5. Опять же, точка закрашенная будет, потому что не строгое неравенство. Ну и следующий график. Тройку возьмите, получаете минус 0,5. То есть, все великолепно. Возьмите четверку. Там 3,5 на 4. Это, соответственно, 12. Это будет 14. То есть, получаем 3. Ну и вот так у вас график функции, соответственно, пойдет. Вот график нашей функции конечной. Теперь, при каких значениях m прямая y равно m имеет с графиком две общие точки? Ну понятно, что y равно m это прямая параллельная оси OX, проходящая через ординату m. То есть вот это, например, y равно минус 4, потому что она через минус 4 проходит. Когда будет две точки? Первый раз две точки появятся, когда она пройдет через минус 0,5 потом будет две точки две точки когда две точки три точки три точки до тех пор пока она не пройдет через 2,5. с там еще будет три точки потому что вот как бы раз точка пересечения 2 и 3 потом до тройки причем тройка не включительно будет две точки пересечения поэтому мы и запишем что минус 0,5 отдельно и соответственно от 2,5 не включительно потому что там три до трех не включительно, потому что там вообще одна точка пересечения. Вот и все решение. Дальше найдите боковую сторону трапеции АБЦД, если углы ABC и БЦД равны 60 и, соответственно, 150 при CD 33. Хорошо, давайте вот нарисуем трапецию. Вот она у нас будет здесь А, Б. CD, угол ABC 60 градусов, угол соответственно, BCD 150 градусов. Хорошо, CD 33, надо найти AB. Сделаем пару дополнительных построений, проведем высоту CH, проведем высоту АМ, То есть пусть у нас CH перпендикулярно AD, соответственно AM перпендикулярно AD. Второй момент. Угол D, если рассмотреть прямоугольный треугольник CHD, это у нас 90 минус угол HCD. При этом угол HCD находится легко, это из 150, то есть из угла C, вычесть 90, потому что там высоту провели, то есть 60. Значит здесь будет 30 градусов. Все. Записали, что здесь 30. Раз здесь 30, то катет лежащий напротив угла в 30 градусов. CH равен половине гипотенузы. То есть, соответственно, 16,5 будет. То есть, в таком случае АМ, как высота, тоже 16,5. Все. Ну, а дальше что у нас получается? Дальше, к сожалению, придется использовать синусы. Если вы не проходили, ничего страшного. Синус угла B... Это отношение длины противолежащего катета, то есть, который напротив угла лежит, то есть АМ, к гипотенузе АВ. То есть если нам необходимо будет найти АВ, мы должны будем АМ поделить на синус угла В. При этом синус 60 это табличное значение, вам потом будут выдавать. Это корень из 3 на 2. То есть у нас получается АВ 33 вторых делить на корень из 3 на 2. То есть мы получаем 33 на корень из 3 можно разложить как 11 на 3 на корень из 3. И в результате 3 корень из 3 сократятся. Останется корень из 3. То есть 11 корней из трех Вот ответ. Дальше. Бесекрисы углов C и D параллограмма ABCD пересекаются в точке L, лежащей на AB. А, Докажите, что L середина AB. А, ну опять нарисовали параллограмм. Тут у нас пусть будет ABCD. Бисектрисы C и D, то есть вот раз бисектриса, пополам деле два бисектриса. Конечно, у меня не получилось, там вообще прямой угол здесь должен быть, но бог бы с ним. Это не суть важно. Что мы можем сказать? Угол BCL равен углу DLC, так как проведена бисектриса. С другой стороны, угол BLC равен углу получается нет написал конечно и чушь вот здесь равен углу DCL так вот равен углу опять же DCL так как это накрест лежащие при параллельных прямых AB и CD и секущей CL в таком случае мы получаем что угол BLC равен углу BCL то есть мы получили равнобедренный треугольник. И тогда BL а, равно BC. То есть это равно этому. Абсолютно аналогичным образом доказывается, что AL а, равно AD. А, то есть вот здесь. Но при этом, так как дан параллограмм, то AD а, равно BC. Значит и AL а, равно LB. А это говорит о том, что L у нас середина AB. Вот и все доказательство. Дальше. Окружности радиусов 36-45 касаются внешним образом. AB лежат на 1, CD на 2. AC и BD касательно общей. Найдите расстояние между прямыми, соответственно, AB и CD. Угу. Так, в прошлом варианте мне было влом лом доказывать, почему там все эти перпендикуляры получаются. Я сказал, что это все, это, в принципе, легко делается. Но раз сказал, то сейчас докажу. А то потом скажу, что я еще списываю чужие решения. Вот это вот все. Хотя, может, я тоже опять нашел решение, опять его списал. Ладно, это не суть важна. Вот у нас О1, вот у нас О2. АС а, пусть будет а Соответственно, С, здесь у нас будет Б, а здесь у нас будет Д. Вот две касательные. Вот давайте мы их продлим до пересечения в точке К. И проведем КО1 и КО2. Нам надо будет для начала доказать, что это вообще одна прямая. То есть проведем... Сюда перпендикуляр, сюда перпендикуляр, сюда перпендикуляр, сюда. Ну, мы помним первый момент, что радиусы, проведенные в точку касания, перпендикулярны касательным. То есть, что мы, в принципе, можем здесь сделать? Ну, во-первых, как я и сказал, угол... Нет, давайте угол не начнем, угол нам лишнее. То есть, АО1 равно О1Б. Почему? Потому что это радиусы. Соответственно, АО1 перпендикулярно, давайте вот так напишем, а то еще перепутаем, АК, как радиус, проведенный в точку касания, О1Б перпендикулярно КБ, при этом, соответственно, О1К общее, то есть мы с вами получаем, что треугольник А КО1 равен треугольнику БКО1 по качеству и гипотенузе. В таком случае угол АКО1 равен углу, соответственно, О1КБ. О1КБ. Хорошо. Теперь второй момент. Абсолютно аналогичным образом. Доказывается, что угол С. КО2 равен углу ДКО, ДКО2. Это о чем говорит? Что так как у них угол К сам по себе общий, то и угол, например, АКО1 будет равен углу СКО2. Это говорит о том, что КО1О2 на одной прямой лежат. А то вдруг кому это неочевидный факт. Теперь нам надо доказать, что и вот здесь, когда мы проведем AB а, и CD, мы с вами получим перпендикуляр. То есть давайте вот здесь будет точка какая-нибудь L, здесь будет у нас точка M. Ну что мы с вами можем сказать? В принципе, мы можем сказать... Следующие моменты, что у нас треугольник АКЛ, АКЛ будет равен треугольнику ЛКБ. Почему будет так? Ну, АК равно КБ мы уже рассмотрели. Равенство углов мы рассмотрели. АКЛ у них общее. то есть по двум сторонам и углу между ними они равны. Следовательно, угол КЛА равен углу, например, КЛБ. А так как они смежные и в сумме дают 180 градусов, то каждый из них, соответственно, по 90. Ну вот мы и получили, что AB перпендикулярно КО2. Абсолютно аналогично доказывается, что, соответственно, CD тоже перпендикулярно КО2. Вот, в принципе, вопрос перпендикулярности мы с вами решили. Ну а дальше... Дальше уже начинаем решение именно нашей задачи. То есть у нас 36, 45 и поехали. В прошлом варианте я показывал, то есть мы делаем дополнительное построение, например, О1, какую-нибудь там букву H. Соответственно, у нас АО1 и CH равны, то есть АО1 равно CH, потому что там получается обыкновенный прямоугольник. То есть по 36. В таком случае HO2 это будет 45 минус 36. Это будет 9. Дальше какие моменты? Если мы посмотрим на треугольник какой С. Нет. На треугольник HO1O2. То мы можем расписать косинус угла О2 сходу. Это отношение противолежащего о, прилежащего катета HO2 к 1 o 2 то есть мы с вами получили здесь 9, ну а О1, О2 это сумма радиусов, то есть 36 до 45, 81, то есть одну девятую. С другой стороны, если мы посмотрим на треугольник СМО2, то в нем косинус угла О2 уже расписывается как МО2 к СО2, то есть та же самая 1 девятая, значит МО2... Это будет СО2 делить на 9, то есть 5. Далее, опять же, из параллельности прямых, то есть, например, у нас с вами прямая ao 1 и СО2 параллельны. Для них КО2 является секущей. Следовательно, у нас уголочек вот здесь ao 1 l и уголочек СО2М, они будут равны как соответственные, и так как это два прямоугольных треугольника, то есть АЛО1 и СМО2, то они будут подобные. В таком случае мы можем написать, что ЛО1 относится к МО2, так же как, какая там буковка А же была, да, АО1 к СО2. То есть в нашем случае получается, что ЛО1 это... Там 36 же, по-моему, было. Да, 3645 умножить, соответственно, на... Сколько там у нас получилось же? МО2. Да, умножить на 5. В данном случае получается 4. Ну и все. Тогда ЛМ это будет 4 плюс 36 плюс 45... Вот, и минус 5. Это будет 80. Все. Я максимально подробно доказал все здесь, все, что можно. Единственное, некоторые моменты я не записывал, но я их проговаривал. Так что если вы это все запишете, то докопаться до этого решения. Но ну, я не знаю, это надо постараться в принципе вариант разобран задание тоже разобрано если вам понравилось, не забывайте про лайк, про подписку рассказывайте друзьям я начал заикаться, это уже третий вариант третий-третий за сегодняшний день который я записываю, потому что как обычно, первый вариант я записал потом я обещал на следующий день записать я заболел, у меня потом появились проблемы, дела, дела, дела, дела, дела. ну и соответственно, мне приходится вот так наверстать упущенное, потому что я не знаю когда в следующий раз у меня появится время записать следующий вариант ну, в принципе, все на этом. До свидания.